Друзья, всем привет! Ну что, можете меня поздравить. У меня в мастерской добавилось оборудование немножечко. За место вот этого старикана появился, друзья, вот такой вот красавец. Но ну, к нему мы сейчас вернемся. Хотелось бы все-таки рассказать, что прошел вот этот вот этот старичок. Как говорится, огонь. Воду и медные трубы. Весь закюнингованный. быстросъем с краном полуборотным спереди в заглушке. Просто быстро съем сзади для подключения дополнительных ресиверов. Вот. Характеристик я не помню, наклейка отлепилась давным-давно с ними. Но ну, я в интернете нашел его модельку. Вот здесь будет где-то скриншот. В общем, кому интересно, посмотрите. Но он бодр, как говорится, и весел, и выручает по сей день. Компактный, маленький, удобный компрессор. Но надо расширяться. Итак, что было с ним, как-то у меня лег на бок один разок, и вот здесь вот этот уголок, его сломало, просто тупо его обломило, здесь был намного тоньше, как говорится, заводской, там, не знаю, комплектный, в общем, искал, искал, не нашел я эту запчастюлину, заехал в Камазовский магазин, и мне вот продали вот такой вот уголок, тот, что нужно, вот здесь резьба идет на конус, как в газовом баллоне, знаете, такая резьба на кону. Здесь то же самое. Ну и, соответственно, резьба под гайку тоже подошла. То есть, э, вообще, запчасть с какого-то бака. Или к откуда-то там. Ну, это было лет 7 назад. Вот. Стояла здесь алюминиевая трубка, мужики. И от вибрации она где-то, вот не помню где, просто тупо сломалась вибрировала, и лопнула. Заменил я ее на медную, вот полностью медная а, трубка десятка. Вот, как-то так, все, и все поломки, это вот все, что с ним э, произошло. Ну, это быстросъемы они на полдюйма продаются, что здесь, что там, все это. все это продается и с меньшей резьбой, с любой резьбой они продаются. Ну, это я делал там, для своих целей, так, чтобы можно было кран перекрывать, когда шланг подключен. Вот, как-то так. Включать моему ему не будем. А, колеса поменял, потому что вот эти вот заводские колесики, вон они, они тупо от поездок развалились. А это с какой-то коляски, я не знаю. На металлоломе увидел, на литье вообще шикарно, ну на пластмассовом литье, а вот которые были вот просто вставил в трубу и на такой пят так, чтобы он не проваливался вот это по старикану давайте вернемся к змей Горынычу так, вот так вот это все дело выглядит характеристики движка кому интересно, друзья, я в этом не соображаю можете поставить на паузу почитать кто-то говорит, здесь алюминиевая обмотка, кто-то говорит, там еще там что-то. Короче, не знаю. Я в этом не соображаю. Так, по характеристикам вот, также можете поставить на паузу, изучить все эти моменты. Вот, хоть и написано здесь 600 литров в минуту, ну, мужики в группе посчитали, это на входе. Посчитали, тут намного меньше на входе, где-то 500 с копейками. 500 с небольшим. На выходе около 400. Ну, понятное дело, чистая а, Япония. Вот, как-то так. Диаметры а, поршней 65-е. Вот эти. 90 или 95-е, да, большие. Там они были, значит, компрессора с такими вот большими поршнями. Но двигателя там были на 380 вольт. У меня нет 380 вольт, у меня однофазная сеть, поэтому ну, взял все такими. Так, что еще вам показать, рассказать? Есть выход из баллона. Он 100 литровый. Но можно подключить еще дополнительные ресиверы. Я сделаю из шести газовых баллонов и дополнительно еще 300 литров. Вот, посвариваю их вместе. Как-то так. Ременной привод работает гораздо тише, нежели обычный, как он там называется, прямой. да? Вот. Как-то так. Сейчас их рядом поставлю. Вот так вот для сравнения, я думаю, наглядно видно, насколько, насколько, насколько добавилось объема воздуха, даже без дополнительных ресиверов. И теперь, что можно к нему теперь подключить, приобрести, что можно сделать, напишите в комментариях. В общем, мужики, как всегда, вырубили свет, в самый неподходящий момент. Ну, на этом, в принципе, можно и закончить видос. Всем пока. Как говорится, в полку прибыло. Теперь у меня есть вот такой вот змей Так я его и буду называть. С тремя головами. Будет мне помогать в этом деле. Все. С вами был Санек. Скоро увидимся.